Когда конференц-зала нет, все просто, нужно его спроектировать, построить и запустить. Но что делать, если зал есть, но он уже не устраивает и, как говорится, морально устарел? В этих случаях его можно обновить или, говоря профессиональным языком, модернизировать. И вроде бы обновиться проще, чем построить, но всякое обновление – это конфликт между старым и новым. Это проблема технологий разных поколений, соответственно, сложности с их совместимостью. Как все это преодолеть с наименьшими затратами и как определить, что именно хорошо было бы модернизировать? Мы расскажем вам об этом прямо сейчас. Оценить. То, как и в каком объеме нужно модернизировать просто, если у вас в штате есть специалист по системной интеграции, сохранились чертежи и схемы коммутации устройств. Если нет, то сделать это самостоятельно, как правило, невозможно. К примеру, вы хотите поменять видеопанели или проектор. Но будет ли стандарт разрешения изображения, заложенный в вашу систему, поддерживать их новые возможности? Ведь новое оборудование – это всегда новые технологии. При оценке масштаба модернизации нужно понимать, что периферийное оборудование – камеры, проекторы, видеостены – нельзя просто так взять и поменять на новые. Банально, даже разъем кабеля может не подойти. Видимое глазу оборудование – это та самая пресловутая верхушка айсберга. Оценить, что потребуется, чтобы модернизировать невидимую подводную часть, как правило, может только специалист. По опыту компании Atonor, на месте может обнаружиться гораздо больше проблем, чем то количество, что предполагает заказчик. Бывает из идеи просто поменять оборудование, вырастает решение о перепрокладке сетей и замене системы управления. Это может потянуть за собой ремонт, изменения дизайна и даже полную реконструкцию. Но в то же время нередко бывает, что заказчик говорит о необходимости полной реконструкции, но мы подсказываем, как можно обойтись небольшими затратами. Нас действительно вдохновляет решение проблем заказчика при минимальных затратах. тоже обычно модернизируется при небольших вложениях. По нашему опыту без особых затрат модернизируется прежде всего система звуковоспроизведения. Это в том числе микрофоны. В настоящее время стали популярны микрофонные массивы. Это интеллектуальные системы, которые сами определяют откуда исходит звук и реагируют на него. Технология дает возможность спикеру свободно перемещаться по сцене. Поменять отдельные микрофоны на микрофонный массив часто можно без изменения системы и капитальных расходов. Часто меняют без особых проблем и видеокамеры. Камеры с системами распознавания, слежения и скоростными алгоритмами обработки без особого труда встают на место своих низкоинтеллектуальных предшественников. Такие камеры способны сами принимать решения, когда перейти на крупный план, когда на общий, а когда вовсе отключиться. Что потребует капитальных затрат? Иногда перед нами встает задача перевода конференц-залов с аналоговых на цифровые стандарты. Это может показаться архаизмом, но конференц-залы, где цифровые технологии почти отсутствуют, сегодня иногда встречаются. Мы сталкиваемся с объектами возрастом 15, а то и 20 лет, и тем не менее помогаем владельцам их модернизировать. Тонор переводит такие залы на новую основу. Если помещение позволяет, протягивается оптоволокно или кабель витая пара. Устанавливается система центрального управления, и зал получает новую жизнь. Надо сказать, что у нас есть эксклюзивное решение в этой области. Оно позволяет использовать провода, которые раньше служили для аналогового сигнала, как средство передачи цифровых видеосигналов. Это решение сильно экономит работы по прокладке проводов или является единственно возможным, если провода нельзя заменить. сколько времени займет модернизация. Заказчик должен понимать, что если объект старый, даже 5 лет для зала это уже почтенный возраст и документация утрачена, наш специалист обязательно проводит обследование и оценку технического состояния, восстанавливает схемы, после чего выносится техническое заключение и прогнозируются сроки модернизации. В большинстве случаев модернизация это все-таки быстрее, чем реконструкция или постройка нового конференц-зала. Если наши рекомендации принимаются, мы выпускаем новую проектную документацию и создаем полностью модернизированную систему в весьма короткие сроки. Надо сказать, что обычно мы практикуем поэтапную модернизацию. К примеру, Вначале меняются проекторы, коммутация, потом микрофоны, а затем и камеры. Поэтапная модернизация позволяет не приостанавливать работу конференц-зал. Чтобы проконсультироваться, вызвать специалиста компании Атанор Интеграция для оценки вашей ситуации, нужно оформить электронную заявку ссылку на которую вы найдете под видео или позвонить нам.